Привет! Поговорим о бесплатных марафонах, мастер-классах, вебинарах. Сегодня на рынке этого очень много и сразу скажу, что не всегда это развод. Тем не менее, некачественный контент имеет место быть. В этом видео я покажу, какие техники продаж даже манипуляции могут использоваться при продаже таких продуктов. Я это буду показывать как маркетолог, поскольку сегодня такого очень много, очень много таких предложений, поэтому это видео для общего развития будет полезно абсолютно всем. Итак, поехали. Для того, чтобы разобраться, как это работает, для начала нужно понять, что мы здесь имеем дело с маркетингом услуг. Услуга очень сильно отличается от физического товара. Если товар перед покупкой можно попробовать, пощупать, протестировать, проверить, с услугой этого сделать нельзя, потому что услуга, она неосязаема. Это в принципе некий процесс. И вот это вот ее свойство, что она неосязаема, создает весь сырбор. Пока вы не пройдете весь процесс оказания услуги, вы не можете знать, каким будет конечный результат. И второй важный момент, что когда вы покупаете услугу, вы в принципе покупаете просто обещание, некого конечного результата. И вот эту ее особенность очень важно сейчас запомнить. В процессе оказания услуги всегда есть мастер, либо специалист, который эту услугу оказывает. Услуги бывают очень разные, но вот сейчас нам очень важно понимать, что они бывают двух типов. Первый тип услуги это когда вся ответственность за качество услуги лежит вот на мастере, либо на специалисте, который эту услугу оказывает. Ну, например, вы приходите к стоматологу, все что вы можете сделать это сесть вот в кресло, открыть рот и все. И в принципе вы в этом процессе больше никак не участвуете и повлиять на качество услуги вы никак не можете. Второй тип услуги это Тогда ответственность распределяется между вот этим мастером, специалистом и клиентом, который эту услугу покупает. И в какой-то степени клиент тоже отвечает за качество услуги. Ну, например, услуги фитнес-тренера. То есть тренер может разработать программу, может давать рекомендации, может проверять качество выполнения упражнений, но работать и выполнять упражнения придется все равно самому клиенту, и от этого будет зависеть конечный результат. Точно так же услуги образования, то, что мы сейчас рассматриваем, в какой-то степени преподаватель может, либо лектор, ярко подать профессиональный материал, интересно рассказать, но запоминать, разбираться и так далее, вот с этим всем придется самому клиенту, который эту услугу купил. Напоминаю, что когда вы покупаете услугу, вы покупаете просто обещание некого конечного результата. И проверить заранее этот результат вы не можете. А обещать, как вы понимаете, можно все что угодно. И вот в этой связи авторы марафонов, мастер-классов, вебинаров, они могут использовать такой подход, как волшебная таблетка, который позволяет вам немножко снять с себя ответственность. Как это работает? Ну, допустим, я знаю суперметодику, которая позволяет запоминать 3000 иностранных слов в месяц легко, быстро и без усилий. Со мной вы выучите иностранный язык легко и быстро. Или я знаю суперметодику, которая позволяет худеть, при этом можно ничего не делать, не сидеть на диетах. Забудьте об изнурительных тренировках. Если хотите знать, как это работает, кликайте по ссылке ниже, записывайтесь на мой бесплатный мастер-класс. В этом случае вам обещают какую-то волшебную таблетку, которая как бы намекает на то, что вы можете с себя снять вот ту ответственность, которая лежит на вашей стороне. Забегая наперед, сразу скажу, что после того, как вы купите продукт, вам же эту ответственность и вернут, потому что чудес в принципе не бывает. В процессе проведения бесплатного марафона, мастер-класса может использоваться манипуляция положительными отзывами. Чаще всего это делается, когда вам показывают, например, 10 положительных отзывов, в, котором, в которых люди описывают какие-то свои суперрезультаты. Это, скорее всего, реальные отзывы реальных людей, которые проходили обучение, например, люди с предыдущего потока. В чем здесь состоит манипуляция? Манипуляция состоит в том, что ведь на курсе, допустим, в прошлый, на прошлом потоке, там же училось не 10 людей, а больше, и все эти люди разные. И понятно, что у кого-то что-то получилось, у кого-то, возможно, были какие-то средние результаты, у кого-то ничего не получилось. То есть методики, техники, они на всех людях будут работать по-разному, потому что мы все разные. И возможно у тех, у кого ничего не получилось, это произошло по причине того, что они просто ничего не начали делать, а возможно на них эти техники не сработали. И вот в этом и есть суть манипуляции, что информация представляется не совсем объективно. Особенно когда вот предлагается освоить новую профессию. Вот что, после прохождения обучения, вот прямо все стали интернет-маркетологами, психологами, таргетологами, и там, начали писать, научились писать профессионально продающие тексты и стали на этом зарабатывать? Да нет, конечно. То есть у всех абсолютно разные результаты, но покажут только вот одну сторону медали, только людей с какими-то хорошими, яркими результатами. Для чего это делается? Для того, чтобы произвести на вас впечатление. И чтобы довести вас до продажи, потому что в данный момент это еще процесс, когда вас доводят до продаж. Какой нужно сделать вывод? Вывод один. Положительные отзывы это очень хорошо, на них можно обращать внимание, к ним можно прислушиваться, но быть бдительными. И всегда помнить, что здесь информация не показывает определенную одну сторону медали. В процессе проведения бесплатного мастер-класса, марафона, автор может начать вам рассказывать свою историю успеха с целью того, чтобы еще больше произвести на вас впечатление и тем самым еще подчеркнуть свою экспертность. И вот здесь как раз еще может быть заложено одно искажение. Бывает такое, что вот удается удачно найти нишу, правильно упаковать продукт, выйти на рынок в нужное время и в нужном месте, и тогда продукт стартует относительно легко. Вот получается получить этот вау-эффект. Но в чем здесь проблема? Автор может вам рассказывать, например, что он там 5 лет назад начал вести свой инстаграм аккаунт, как он нашел свою нишу, что он делал и как он добился успеха. Ну стоп, это же было, допустим, 5 лет назад, а сегодня ситуация уже совсем другая, многие ниши переполнены, и те техники, которые он использовал, те подходы, они сегодня могут уже не работать. И вот в этом как раз и есть определенные искажения. Вообще все истории успеха, они очень часто правильно Упаковываются, информацию показывают строго с определенного ракурса, оставляя в тени другую часть, в которой могут как раз скрываться совсем другие детали. Поэтому здесь вывод такой, здесь тоже нужно это учитывать и быть бдительными. Необходимо учитывать, что когда мы имеем дело, допустим, с мастер-классами, либо семинарами, которые проводятся в офлайн формате, то есть обычно в помещении, здесь есть очень серьезное ограничение. Это количество мест в зале, то есть это то количество продаж, которые можно сделать. И, как правило, сюда можно привлекать людей, только, скорее всего, строго с определенного города, с определенной местности. То есть это все ограничения. В онлайне таких ограничений нет. Там могут быть технические ограничения по количеству, но они не столь значительны. Поэтому важно помнить, что вот будет на курсе 100 человек, 200 человек, либо 300 человек, это не имеет никакого значения. То есть логика простая. Чем больше продаж, тем лучше, тем больше мы заработаем. Поэтому очень важно помнить, вам будут продавать ну и финал всей этой истории вы знаете это то что связано с супер ценой точнее с супер скидкой то есть сначала вот идет это бесплатный марафон мастер-класс то есть танцуют с бубном стараются произвести как-то впечатление показывают самые яркие техники что-то что вот максимально может вас впечатлить и потом в конце вам дают информацию что вот сейчас действует супер цена Сейчас действует супер скидка, но вот она действует в строго определенное время и все. То есть создает вот это вот ощущение срочности, создается ощущение того, что вы сейчас упустите какую-то очень хорошую возможность. И вот таким образом стараются подтолкнуть к вам к покупке, причем здесь может быть даже такая импульсная и эмоциональная покупка. Теперь давайте очень кратко рассмотрим что происходит после того как вы купили здесь очень важно помнить что единственная обязавка, которая есть у автора курса у преподавателя это изложить материал либо дать доступ к видеозаписям что очень часто бывает допустим провести занятия по расписанию иногда бывает что создается какой-то поддерживающий чат в котором нужно отвечать на вопросы и так далее но вот на этом ответственно заканчивается никакой другой обязаловка у автора и там, преподавателя курса в принципе нет. И если вы, например, купили курсы, ничего не начали делать, то вы вообще самый удобный клиент, потому что вы вопросов задавать не будете, и претензий у вас точно не будет, и то, что вы ничего не начали делать, вы это в принципе никого не волнует, это ваша ответственность. Если вы будете предъявлять претензии, например, что методика, которую вам предложили, она не работает, что вы не смогли выучить 3000 иностранных слов в месяц, или что вы не смогли похудеть, то вам вот в это будет момент, когда вам вернут вашу ответственность. Вам скажут, что мы занятия провели, все было по расписанию, материал мы изложили, мы вам помогаем, на вопросы отвечаем. А то, что на вас это не работает, ну так это ваши проблемы. И еще, кстати, вам могут показать каких-то учеников, какое-то количество их все равно будет, на которых это все работает. И все. И помните, что доказать, что вам предоставили не то качество услуг, услуга это сложный процесс, доказать это очень сложно и тем более сложно вернуть за это деньги. Ну и теперь несколько рекомендаций, как со всем этим разобраться и что делать. Ну первое, это, наверное, самое важное, перестать верить в чудеса, перестать верить в какую-то дурь, типа я научу играть вас на фортепиано за месяц, да, то есть реально смотреть на вещи, включать мозг. Второе, это прислушиваться к себе, задавать вопрос, мое ли это, откликается ли мне это, потому что мы все разные, у нас у каждого разные таланты. Я всего несколько раз, наверное, пару раз встречала такие мастер-классы, где автор вот прямо акцентировал внимание, послушайте, откликается ли вам это, и только после этого принимайте решение, хотите ли вы идти на этот курс. И третий момент – это объективно оценивать свои возможности, ну, то есть принимать себя таким, какой ты есть. Это очень важно. Например, если вы знаете, что вы плохо запоминаете слова. ну то есть у вас, вам нужно на это чуть больше времени, чем другим, это всего лишь значит, что вам придется потратить на, допустим, изучение иностранного языка чуть больше времени. И вот те методики, которые вам дают, они будут на вас работать немножко по-другому. Или, допустим, вы понимаете, что у вас вот завал какой-то, да, у вас сейчас нету времени, а курс какой-то вас заинтересовал. В этом случае можно сделать очень просто. Если это стоящий контент и хороший курс, то, как правило, даже на бесплатной части там могут давать очень хорошие, интересные, рабочие инструменты. Вот можно взять и начать внедрять хотя бы это, и посмотреть, хватит ли на это времени, как, какие это даст результаты. А покупку курса можно просто отложить, потому что вот эти марафоны, мастер-классы, они все равно периодически повторяются. Поделитесь в комментариях, была ли эта информация для вас полезная, как вы вообще фильтруете информацию о марафонах, мастер-классах, какие у вас есть критерии, вот как вы определяете, на какие стоит обращать внимание, на какие не стоит. Поделитесь этим в комментариях, ставьте лайки, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг, ну и до встречи в новых видео. Пока!